Пятая часть решения задачи D6. Мы рассматриваем движение тела нашего шарика массы 500 грамм. На участке мы определяем H сжатия пружины максимально. На последнем участке. Напомню, на этом участке, который у нас начинался в точке B, Дом продолжился в точке D. Значит, здесь начался шарик сжиматься. Тот дошел до точки D. На этом участке, на шарик, вот на этом участке действует, значит, сила тяжести G, сила трения F трения, сила реакции N, но еще тут добавляется, что сила упругости. То есть, вот здесь добавляется у нас еще сила упругости пружины. Теперь, поскольку сила упругости имеет переменное значение, мы можем, я говорю, применить обе теоремы, И поскольку все дело происходит движение по прямой х, мы можем применить обе теоремы. Но следуя авторам, давайте все-таки применим теорему об изменении кинетической энергии. То есть мы будем рассматривать движение. В два момента D и E. С помощью вот этой теоремы. Сумма всех сил. Что у нас будет? MD минус ME. Я напоминаю, мы здесь предполагаем это максимальное сжатие. Значит, здесь скорость равна нулю. Значит, MVE квадрат пополам минус d квадрат. MVD прям хорошо прозвучало. Да еще в квадрате. Но в любом случае вот эта штука будет равна нулю. И здесь у нас остается сумма работ всех сил. Работа, вот это у нас не деформированный участок пружины, вот это максимально сжатый. Деформация обозначена h. Работа деформации пружины у нас равна, значит, какой величине? Минус c h квадрат пополам. То есть, это, в общем-то, достаточно элементарная вещь. Вычисляется тоже достаточно просто. Напомню, вот это сила упругости направлено туда, а перемещение h направлено туда. F и это h. Если бы мы использовали для определения, давайте я напомню, что у нас это было, я вот здесь выписал. Если бы мы использовали для определения работу вот эту величину f dr, у нас в случае d h можно обозначить ну, или dx, раз и то есть то вот поскольку угол между этими векторами равен 180, то есть здесь у нас, напоминаю, скалярное произведение вот этих двух векторов. И в этом скалярном произведении, если бы мы его раскрывали, как раз и появился бы косинус 180, то есть появился бы минус, ну и работа по модулю известна достаточно хорошо. В общем, это известная формула для определения работы, ну или потенциальной энергии упруга деформированного тела, упруго сжатой пружины. Дальше у нас что происходит? Какая еще сила действует? Сила тяжести. Ну, с, работа силы реакции вот этой, мы, равна нулю, поскольку угол всегда 90 градусов. И вот по той же формуле косинус 90 всегда 0. И вот работа значит, вот этих двух сил. Работа этих двух сил, чему она равна? Ну, сила трения... Ой, извиняюсь... Сила трения на этом участке, давайте, ладно, запишу, как у меня работу, значит, силы упругости я записал. Сейчас я хочу записать плюс работу силы трения, плюс работу силы тяжести, как самую простую. Сила трения, в общем-то, тоже работает, только еще проще. Она всегда направлена, что против перемещения, а само перемещение H, только здесь сила упругости менялась, то есть была функциональная зависимость от H. А это просто является постоянной, и поэтому выходит за знак производный знак интегрирования и у нее остается там просто работа силы трения равна минус F трения умножить на вот этот путь H. Ну и то же самое происходит с силой тяжести, только у нее что работает только вот эта составляющая, то есть минус G синус альфа умножить на H. Но она опять, эта составляющая постоянно на всем пути. Поэтому мы получаем вот такое Уравнение для определения силы скорости точки D. Ну или если мы сократим на величину D. Подождите, а VD нам зачем? Мы уже определили. А, мы не VD определяем, мы H определяем. Извиняюсь, то есть наша неизвестная H. Ну в любом случае здесь не сокращать, а поменять знаки надо для удобства. То есть мы запишем ну и h. C, c пополам h квадрате плюс что? f трения плюс g синус альфа h и плюс это что будет? А сюда перейдет со знаком минус. Давайте. давайте сразу минус mvd квадрат пополам равняется нулю. Вот у нас квадратное уравнение относительно H. Строго говоря, оно выглядит через данные задачи С пополам h квадрат плюс что тут. F трение это у нас что? F g косинус альфа на m, но ну, m вынесем, ну и g тоже давайте вынесем. Давайте вот так сделаем. F косинус альфа плюс синус альфа. Здесь mgh. h. Минус mvd квадрат пополам равняется нулю. Итого у нас вот такое уравнение. Я бы его еще приобрезал к такому виду. h квадрат. Плюс, значит здесь что у нас будет? 2mg h делить на c. f косинус альфа плюс синус альфа минус mvd квадрат делить на с равно 0. То есть я домножил на 2 на c. 2 деленные на c все слагаемые в этом nст слева. И вот мы получаем вот такое квадратное уравнение. Или если мы подставим все данные 2 умножить на 0,5 умножить на 10. h у нас было. h это у нас искомы. Извиняюсь, это искомая. Давайте его здесь напишем. Делить на c у нас было 1000. Дальше f у нас было 0,1 умножить на косинус... А зачем я альфа везде написал? Тысячу, извините это все неправильно. Это везде у нас стоит бета, бета, бета, бета, бета и бета. Ну, вот так рекомендую самих себя проверять. Вот здесь у нас f косинус бета, значит, f косинус 30 Давайте сразу. Кус минус 30 у нас 0,866 плюс 0,5 умножить на h. Это неизвестное. Минус m, 0,5. v у нас vd в квадрате. Где у нас? Вот оно. 4, 0, 40, Ну, давайте просто 4 в квадрате. Напишем. 4 в квадрате делить на 2. Равняется 0. Я думаю, поскольку я перестал так сильно отслеживать, эти значения. 2 умножить на 0,5 это единица. 10 на 1000 это 100. Соответственно, здесь у нас что будет? 0,087 плюс 0,587 0, делить на 100. Ох, какое интересное число получается. там. Ну, что делать? Такие вот числа. 0,587 делить на 100 это 0,0. 0... Ну, давайте 6 оставим. 0,06 минус. И здесь что у нас? 16 пополам 8, 8 пополам это 4. Минус 4 равняется нулю. Отсюда h равняется минус b, то есть минус 0,06 плюс минус корень из дискриминанта деленное на 2. Или дискриминант у нас будет равен, чем b квадрат минус 4 c равняется ну, 0,06. 6 в квадрате, это давайте с нулем сохраним. С нулем сохраним, а в 0 обратим. Остается, значит, минус превратиться с плюсом, поскольку здесь минус, то есть 4 умножить на 4 равняется 16, то есть равняется корень из дискриминанта равняется 4. Отсюда чему это равняется? h равняется минус 0, 0, 6 плюс минус 4, деленное на 2. То есть, это опять пренебрежем. 4 на 2. Отрицательный корень берем, 2 метра. Это у нас пройдет путь 2 метра. Что-то на такой пружинке это больно великое значение получилось. Мне это даже не хочется проверять. Но ну, давайте проверим. Но очень большое значение. А вот значение. Вот оно. 0,087. Но это еще похоже. Ну, допустим, 8 сантиметров сжал пружину, Это... 8-9 сантиметров, это нормально на 2 метра. Это, Кстати, смотрите, ВД у нас уже почти совпало. То есть у нас 4,0404, а тут 4.01. А вот здесь, что у нас не так? Где мы напортачили? Ну, давайте поверим авторам. Не почему. Вот все у нас все то же самое. МВД квадрат... О, это еще извинений. Еще извинений, это я уже вижу ошибку. Вот здесь у меня не на 2, это я механически здесь у меня деленное на С. То есть здесь у меня деленное на h на 10 тысяч. То есть здесь у меня нет, нет, нет, нет, нет. У меня здесь вот такое уравнение будет h квадрат плюс 0,6 0, h минус соответственно 8 тысячных. Минус 0,08 равняется нулю. А вот теперь давайте сравнимся, если мы эту ошибку исправим. Э, попадаем, решая полученное... А, здесь нет уравнения, здесь само <coughs> решение только. Ну, я думаю, если мы решим это уравнение, давайте мы его решение проведем. Опять, значит, h в данном случае чему будет равен? Минус тысячных, короче, плюс-минус корень из дискриминанта пополам. А в данном случае дискриминант уже будет чему так не получится все подряд сокращать 006 квадрате минус здесь ровно знак минус значит плюс 4 умножить на 008 4 умножить на 008 это сколько будет 0 0 32 но все равно 006 квадрате это будет 4,36, то есть это будет за пределами нашей точности. Поэтому мы пренебрежем этим значением. Получается а, корень из дискриминанта, зато теперь будет... Давайте вычислим корень из 0, 32 корень... У нас тут корень стоит, да. Корень... Корень квадратный равняется 0,176. 9. равняется 0,179. Округлим. И это будет значит, минус 0,006 плюс минус 0,179 делить на сколько это у нас будет? Делить на 2. Это равняется. Отрицательно не рассматриваем. 0,173 0,173 на 2. Но ну, это и есть 0.80 там с чем-то. Ну давайте. 0.173 делим на 2. 0.087. То есть равняется 0.087. 0.087 это решение у нас. Вот совпадает. Ну и вполне удобоваримое. Все-таки 8 сантиметров. В отличие вот от этого решения. Которое у нас. 2 метра, значит, и ошибка у нас была математическая вот здесь не 2, а С. Ну, вот это решение явно. Видите, различается на два порядка и вполне удобное и совпадает. Интересно, что мы различаемся в чем-то. В некоторых значениях, а я напомню, мы различаемся вот в этом значении. Где у нас значение M. Двадцать и три. В значение в это у нас что? В С. Мы различаемся. 4,37 тридцать семь, и значение Вб четыре, шестьсот, Мы различаемся с авторами. А вот слоту в результате совпадаем. Вот у нас. Ну здесь значение незначительное было. 4 но вот здесь у нас значение было двадцать и два. У нас там было двадцать и три. Здесь 4,26, у нас там 4,37 и так далее. 4,59, здесь 4,62, 63. Ну вот так применяются эти задачки. Давайте все-таки я в данный момент пометную задачу D5, я не буду возвращаться к поиску ошибок арифметических. Вы, надеюсь, поняли, как применяются. Основные теоремы динамики, в данном случае теорема об изменении кинетической энергии материальной точки и теорема об изменении импульса материальной точки к решению задач. То есть вы смотрите на данном участке движения, какую из этих теорем удобнее применить и применяете ее в соответствии с описанными правилами, не с тем, как вас учат ваши преподаватели. Всего доброго.